Как видят правдивые сны? Правдивость сна зависит от правдивости того, кто его видит. Самые правдивые в речах видят самые правдивые сны. Когда приблизится судный час, сновидения почти никогда не будут лгать, как об этом сообщил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Тот, кто хочет, чтобы его сны говорили правду, должен стремиться к правдивости, кушению благой, дозволенной Аллахом пищи и соблюдать приказы и запреты Всевышнего. Отходить к сну следует в состоянии полной ритуальной чистоты, обратившись лицом к Тибле и поминая Аллаха до самого погружения в сон. В таком случае сновидения почти никогда не будут лгать. Самыми правдивыми сновидениями являются те, Которые человек видит незадолго до зари, поскольку это время божественного нисхождения, приближения милости и прощения Аллаха и малой активности шайтанов. Посланник Аллаха, салляху алейхи вассалям, сказал: Сновидение делится на три части: те, которые от Аллаха, те посредством которых шайтан пытается опечалить человека и такие, когда человек видит во сне то, о чем думает на Его. Муслим, 2263. Также посланник Аллаха, саляму алихи ва сказал, «Правдивое сновидение – одна из 46 частей пророчества». Сахих, 6986. А Аллах знает лучше. Валлаху а'ламу.